Но когда мы инвестируем в акции, я всех вот, призываю понимать, чем вы начинаете обладать, во что вы вкладываете, что вы покупаете. Вы купили часть бизнеса. Понятно, что это миноритарная миноритарная доля. Вас, голоса, никто не спросит, не спросит, как управлять бизнесом, что делать и так далее. Но вы купили, вы участвуете, вы совладелец этой компании, например, или купили индекс, совладелец ну, маленьких долей, но огромного количества компаний. Все эти компании ежедневно, круглосуточно многие и так далее работают и главной целью и задачей абсолютно большинства бизнесов это в общем-то увеличение прибыли. То есть они создают новые продукты, продают уже ранее созданные продукты, в которых есть добавленная стоимость, которая в итоге приносит прибыль владельцам компании, которым вы и являетесь. То есть в долгосрочной перспективе инвестирование имеет так называем, положительное математическое ожидание, то есть вы зарабатываете, вы в плюсе, да? вас не минуют кризисы, да? бывают проблемы, компании разоряются, поэтому мы говорим про диверсификацию, не инвестировать в, в акцию отдельной компании, скорее, да? А вот если вы инвестируете, вы не инвестируете, а кидаете кубики или там, играете в рулетку, то у вас всегда мат ожидания отрицательное. Там с небольшой долей процента, но настроено в пользу создателя казино, в пользу Форекса, то есть вы просто обмениваете валюту одну на вторую, да, и в общем-то сюда же можно сказать спекулянты, когда мы говорим про спекулянтов, которые э, не купили надолго, не придерживаются какого-то стратегического распределения активов, то они покупая, продавая отдельные акции, Всегда у любой сделки есть одна и вторая сторона, то есть, собственно, когда он купил, значит, кто-то продал, кто-то считал, что нужно в это время от этой компании избавиться, скорее у нее хуже перспективы, да, или их нет, или лучше в другую переложиться. Соответственно, весь рынок, насколько растет, мы с вами посмотрели, если про американские, но ну, будем номинальной цифру говорить про 10 годовых в среднем для какого-то округления но кто-то на нем заработал 20, 30, 40, а кто-то заработал 5, 0 или минус 20. Соответственно, когда вы приходите на рынок, а это и есть совокупность всех сделок, если вы собираетесь торговать активно, это значит, вы планируете заработать за счет того, что кто-то другой, такой же активный инвестор, стикулянт проиграет. То есть вы не э, добавленную стоимость, не роста рынка планируете получить, а забрать деньги у кого-то, кто продаст вам акцию, которую по глупости продаст, а она будет расти. А потом вы ее решите, что вы продадите, когда она уже подросла, дальше она расти не будет. Вы переложите в другую. То есть нужно сразу понимать, что вы включаетесь в игру не с Васей из соседнего двора. Информация, которая доступна вам, доступно абсолютно всем. И на этом рынке значительно большее число профессионалов выигрывают, нежели вот э, самостоятельных таких инвесторов.